Всем привет, друзья мои! С вами снова я, Димас, и наша банда, оператор Антон. Сегодня мы снова для вас готовим еду. И сегодня приготовим достаточно такой простой, легкий ужин в плане приготовления, но по своей сытости, нажористой, в принципе, это достаточно нормальное, вкусное блюдо. Три вариации приготовим, в принципе, все одно и то же, просто разные соуса добавим. И сегодня мы приготовим, в горшочках у нас будет запекаться с овощами свинины мясо мы свинину решили использовать потому что она достаточно дешевая нам идеально подходит для этого также картофель вот куда без картофеля и из -за овощей еще это лук морковка и томаты свежие для сочности для приятного такого вот аромата они дадут также кучу специй будет у нас использована Сладкая паприка, чеснок сухой, базилик, орегано. Много всяких специй, пряных таких типа, там итальянских там подобных. Три варианта, с чем мы сделаем. Вот это майонез, сметана и барбекю соус. Три горшочка сделаем разные. Размешаем водички, все зальем и поставим запекать нашу чудо-печь духовку. В принципе, все доступно, дешево. Мы уже почистили. Это одна часть, одна из самых сложных. И вот сейчас будет нарезка. Нарежем наши овощи, достаточно ну, крупно-мелко, как вам нравится. Чтобы самое, самое главное в горшочке врезало и равномерно все пропеклось, протомилось. Вот морковка у нас домашняя, она очень нежная, так что ее можно ну, достаточно большими кусочками нарезать. Лук тоже достаточно крупный. В принципе, он будет мягкий и протомится здесь. Лук, к сожалению, уже не домашний. Уже весь съели. Пол огорода было засажено луком, и сейчас съели уже. Лук любим. Картошка тоже. Ну, в принципе, все одинаково нарежем сейчас, чтобы удобно было. Может, мясо покрупнее. Это наше мясцо. Свинина духовая. Вот тоже нарежем сейчас кубику. В принципе, жилок немного, но можем оставить это. Все съедобное. Ну, такой кубик тоже не крупный. Чтобы все равномерно у нас пропеклось, протомилось. Лишнее уберем. Мясо нарезали, все нарезали. Овощи сейчас на осталось нарезать. И будем закладывать уже наши горшочки. Сейчас попки удалим. Солить и, и специи добавлять буду только в свинину. Овощи в овощи остальные ничего не буду добавлять. Просто выложу. Свинина своя все равно отдаст, протомиться. Томаты можно как угодно, в принципе, нарезать. Они все равно все развалится, протамятся. томаты как пластмасса сейчас в магазине продаются. 139 рублей за пластмассовый томат. Лапут, куда ты смотришь? 139. Они в снежки играют. Мы нарезали вот наши все ингредиенты сопутствующие. Вот морковка, помидоры, картошка и свинина. Сейчас будем добавлять специи. Что-то у нас тут какая-то тут орига... базилик, скорее всего сухой чеснок, томаты, также вот кориандр молотый не нашел, ну чуть помнем его вот так, пять зернышек, это орегано наверное или то было орегано еще базилик и еще тут паприка копченая, чуть-чуть добавлю, кто ну хочет больше, может больше добавить, ну тут соли у нас есть это вкусный специи много вот свинина много любит соли ну и как бы она часть отдаст так что не жалейте да и я добавлю масло сюда все говорят не надо мясо когда маринуешь масло добавлять я добавлю и перемешаемся немножко как бы немного видите у нас тут специй. кто хочет больше добавить может больше потому что у нас званный ужин блюда Легкое. и как бы будут его есть все не все любят специи, так что делаем э, для всех. Кто, если что, может добавить, по желанию, больше себе специй. У нас будет такой, чуть-чуть пряность. Тамленные горшочки. И что, будем закладывать наши горшочки. Оп, крышечку уберу. Ну, вот такие они, где-то литр, наверное, я думаю, это по пол-литра. На дно лучка немножко кинем. Слоями выложим. Можно, конечно, все перемешать. Э, вообще все перемешать в одну. Ну, кроме томатов. И сверху положить. Потом томаты и все. Но мы слоями решили выложить. А так, как кому нравится больше, так можете делать. Чуть морковки. Все не выложил, потом добавлю еще. И мясо. Выложим, потом уплотним, уплотним немножко это все. Мясо один слой получится. Картошечки немножко. Сюда добавим еще морковки. Так, лук, наверное, не будем добавлять, то много будет. И томаты выложим. Сверху. сочность дадут. Вот немножко примнем это все. В принципе, аппетитно получается. Вот если есть зелень, можно свежую зелень добавить. Вот эти посочнее будут, сюда томатов побольше. Здесь овощей побольше просто. Вот, осталось дело за малым. Это у нас вот добавить наши э, сопутствующие уже ингредиенты. Наши три водички будут разные. Сейчас мы сделаем. И майонез. Майонез корейский купил от Тоги. Ну и делаем, вот разбавляем обычный способ такой легкий можно так добавить сметану там куда-то и воды долить можно просто с водичкой разбавить и все так прям пару ложечек больше не выдавлю вот также майонез тоже выдавлю где-то столовую ложку и тоже размешиваю. вот и барбекю тоже где-то тоже чай, э, столовую ложку и заливаем наши горшочки так бы не все размешалось но это не, не страшно в теплой воде получше ну и заливать наверное воду больше не будем потому что она вот почти вот вся овощи покрыла не вся но вот почти так что все протомится все будет хорошо. Пока мы все делаем, естественно, у нас чудо-печь нагревалась. Накрываем крышками и пойдем ставить нашу чудо-печь. Ребят, мы добрались до нашего конвектомата, чудо-печки. Все уже подносик приготовили. 200 градусов режим. Вверх-вниз. У нас уже она разогрелась. Чуть-чуть тепло нам дала. И ставим наши горшочки. Они у нас поместились. Все убираем. И томится это все. Ну, 210 мы поставить. Полчаса, час, вот, я не могу обещать, потому что чудо-печь, она непредсказуема. Мы засекли время, Пролевень часа, увидимся. Два часа почти. Почти два часа, хотя режим был у нас верхний вниз включен. Ну, такая вот у нас чудо-печь, не знаю, какая у вас дома, надеюсь, как бы более... Приготовление удобное, быстрое У нас, к сожалению, она готовит долго, но вкусно Результатом мы довольны Все красиво, на вкус, естественно, не пробовали Сейчас будем пробовать Все, что получилось у нас вот перед вами Тут у нас с майонезиком получилось Довольно-таки жирненькая такая Аромат прекрасный Чувствуется, там какие у нас были итальянские, не итальянские травы, там там подобные, Ригано, Базилик. У меня слюни текут, обалдеть как. М -м -м. Я все растаял уже во рту. Это реально томленное, вкусное. Очень приятный ужин. У нас состоится сегодня, но уже у нас ночь. Может, долго готовилась, но приятно будет вкусно с бульончиком пробуем что у нас с барбекю получилось с нашим соусом вот везде водичка она частично испарилась все равно осталось что-то приятный запах барбекю я тоже сразу все это перекручу переверчу чтобы все было все смешалось Возьму картошечку В этот раз и свининку с морковкой М -м -м -м -м. Опять же тает Вкус потряса потрясающий Реально все томленое Очень вкусно Вот и Сметаночкой у нас получился Самый большой горшочек Самый большой горшочек Но он Самый главный Тут меньше всего воды, как ни странно казалось, хотя налили воды одинаково, везде к, к пропорциям. Самый суховатый, видимо, получился. Также возьмем морковку, базилик у нас приплыл, и свининку с картошкой. Очень вкусно, нет слов. Самые сочные, это вот маленькие горшочки, как ни странно, видимо, там а, за счет меньшего объема вода конденсировалась а меньше испарялась в большом менее сочное но очень вкусное все тает Два часа ребят два часа стояло это все в нашем конвектомате все очень вкусно мне сложно сказать что вкуснее майонез сметана или барбекю главное сочно тут же опять же если сметана там у вас меньше сочно можете взять сметану и добавить еще пару ложечек съесть это все очень приятно вердикт такой если у вас дома есть лишние горшочки, в которых можно что-то запечь, есть конвектомат, 5 ингредиентов, нарезали, посолили, кинули чуть специй, час-полтора, ну или у нас два, включили, посидели в интернете и у вас прекрасный ужин готов. Всем добра и мира, с вами была банда Кулс Бразер Хукс, увидимся на нашем канале, всем приятного аппетита.